Чему я не могу это открыть? Поэтому, по идее, надо правой кнопкой мышки открывать. Мне а не открывается. Ты куда свинял, А вот. Можешь это открыть? Мне кажется, они там заполнены, что там происходит. Я вообще вижу написано closet, значит, она закрыта. Идешь за мной, да? Да, да, да. Кей, погнали. Там я где-то еще один просто видел, должен быть. Надо побегать поискать. Я хочу словить себе покемонов. А где я сейчас тут посмотрю? Ух ты кто это такой? Это Ты у меня... улетел, да? Да-да-да, сейчас я посмотрю, где тут еще обменник есть. Дорогие друзья, несколько слов о зомби-апокалипсисе. Я, конечно, придумал новые идеи, но ну, что-то как-то не получается у меня никак. Так что, может быть, через дня два или даже один день точно выйдет эта серия. Очень надеюсь, что она вам понравится. Слушай, я нашел, где обменник. Иди на спавн. Я и так на спавне. А, ну, где именно появляешься? А ну, и так там. Гол за мной, я нашел, где еще один обменник это есть. Где? Ой, блин, я уронил... Это где? Вон туда идешь, их там целых Слева, два. Слева, справа, это куда? Я не понимаю да вообще. Да вот, вот тут, вот, вот Но так я вот. я вообще не вижу. Да ты... Я сзади. А, сзади уже. Они тут покемонами обкидываются. Стой, короче. А, сейчас, Но погоди. Так, так, так, иди снова на спал. Так. Я тут. Слушай, тут поки шары раздают, прикинь. А это хорошо. Да-да-да. На спа... Я, например, их, конечно, могу сделать. Даже.. Ай, да все ловят, а я нет. Я петух. Я тоже. Ну у меня их много дома там, штучек. Там больше там 10. Ну слушай, И... пошли куда нам надо было, а? А куда мы собирались? Ты хоть направо хотел меня отвезти. А. Иди, ты где? Я... А, вот... У кого есть ты... четыре? Блин, говнюк разговаривает у меня жёстко. Вот-вот-вот я, вот я сзади. Все, пошли. Всё, идёшь, короче, вон в ту сторону, неважно. Обгоню я тебя. Я его уже вижу, короче. Тут Покешар! Я поймал! Ультрабол! Давай мне его. На. Лови, лови. Бы... Смотри, а, ну-ка. О, а да, смотри, можешь? тут да, можно. Ам, да, а, тебе кого дать? Ну, ты первый предлагает, ты первый. Я тебе петуха даю или кому? Я вот тебе кого даю. Кто ну на тебе жирафа. Спасибо. Риди. А как его взять? Нажимаешь кнопочку и иди. Все. Ну. Ну ка еще раз. Ну и вот не стой, стой, стой, стой. еще раз нажми. Все, все, все не нажимай. трейдер И все. Ура, у меня жираф. жираф. У меня здесь. А есть... под крипмону выбери. Да что это за петух тут разговаривает? А что нажать теперь, чтобы на него сесть? Погоди, ты где? Я взять тебя. По Покем. Okay. у меня два удара. Моя... У меня тоже есть покемоны, которым можно бегать. давай. Короче, пошли домой к себе. Вот, давай. Да? Да. Эп. А, я хочу... Я чувствую, эта серия будет очень большой, большой, большой, большой. <реж unified> Стрим только не в прямом эфире. Так, тут у меня, знаешь, сколько. Ой. Что-то мне не открыть моих. Прикинь, у меня а, стак вот. и 22 железа. Это суть. А су ч это? Я на сундук нажимаю, он не открывает. Перезайди, у меня тоже такое бывает. Сейчас. Это много народу, видно, слишком даже. Сто игроков. Так, сейчас я тут из железа доф... сделаю себе всяких штучек. Так, о, ты дома, да? Пошли ловить. Смотри, да? вот в этом есть поки-шары. Вот тут есть. У меня тут вот для вот эти все для да? покемонов. Бери лучше, вот которых 9 штучек. Возьми себе это 2 или 3 штучки. три Репи... а, штучки. Так, слушай, положи в печку э, примерно 4 камня переплавляться. Окей. А я пока буду делать эти. Ну, знаешь, такие части. Ну, в общем, я сейчас буду собирать кишары. А, а, вот, я сейчас нам покашары буду собирать. Кстати, загляни у меня там по лестнице, видишь, у меня... А как, где поймать покемона? Нужно сначала, смотреть с ним сразиться, да, как там, потом, когда у него останется красной жизни, да, нужно кинуть, как бы, смотри, там есть еще такой разделчик, бэг, рюкзак, да, и там нажимаешь, и там будет раздел покебол. Нажимаешь, и там у тебя будут все твои покемоны. ты сражаешься? Да, да, да. Давай я тебе покажу. Хочешь, я тебе покажу? Я пойду, короче, с... давай с тобой сражусь с жирафом. Только выбери какого-нибудь такого, знаешь. Сейчас, с... погоди. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Видишь, я по... для покешаров сейчас сделаю, погоди. А, я когда на спаун пойду с кем сражусь. А, ну спаун? Так там сильных дофигища. Там смотри по левелу, там сразу идет левел. И как? Я выберу левел, какого 15. Так, так, так. Я заберу себе. Так, сейчас я себе покешаров сделаю. Так, вот, я сейчас себе, наверное, четыре покешара сделаю. Так. 57-й левел вообще мой. У тебя? Так, сейчас я вообще перекидываю Есть ультрабол. Кстати, у меня тут есть... Это такой сад небольшой, где выращиваются специальные растения, которые приготавливаешь, точнее, ну, шаришь. И, и потом... Из а этих... что, почему я кидаю в какого-то шармандера? И не получается да ты не кидай смотри нужно найти тот который не человеческий который это который это дикий вон а, а то есть у тебя дома его можно где-то найти там будет да около дома у меня тут бывают гуляют всякие покемоны хорошо а. может, может тебе пикачу вообще поймать а я тебе жирафа двадцать я нашел одного я тебе жирафа дал двадцать пятого уровня блин чувак тут правда он сорок первый левел ну его мафик я тоже не сражалась с таким большим. Блин, у меня тут сад небольшой. Так. Так, я девятый. Сделал... Тут свинья тридцать шестого левела, нормально? Ну, не а, у тебя покемончик слабый. Тридцать пять левел. А где ты? Куда пошел, кстати? Я тебя не видел. Я, я рядом с домом совсем. Я тебя не вижу. Ты где? Сейчас я подбегу, и ты меня увидишь. Ой, я нашел. Черт, у меня дрожь по телу тридцать двадцать девять я нашел а я буду твоего покемон есть все файт нажимаешь погоди да? погоди ты куда пошел вправо слева вперед назад иди а, иди, а вот подумайте. я тебя нашел uh, смотри файт mm. смотри просто сражайся с ним когда у него останется красная жизнь я увижу um, как-то вот смотри еще раз у него красная жизнь попробуй теперь нажми бэг видишь такой раздел бэг и... нажми покеболс есть, есть такой ну и там выбирай покебол нету просто написано. Ты вообще покебол с собой взял? Нет, принеси, пожалуйста. А, сейчас у меня с собой хорошо. Так, я тебе два скину, сейчас ты поймешь. Все, ты поймал, теперь еще раз перезаходи. Нет, в это... У меня нету их. Перезайди в этот рюкзак. Нету. А, тогда тебе придется его убивать. О, прости, брат. Может, ран набежать? Ну, нажми ран. О! У него теперь... Давай теперь снова. Вот у тебя... Нет-нет-нет, не кидай, не кидай. Теперь снова сражайся. Сражайся как мужик. Да. Там у нас... Есть. Он тебя... Вот сейчас, теперь заходи снова. Ну, в общем, ты знаешь. Есть. Да. Он мой... Да? Ух ты. Нет-нет-нет, сейчас теперь режим ожидания. Если он поймается, он станет твоим. А, походу, он сейчас вырвется у тебя. Сейчас, сейчас, сейчас. Это на самом деле... Он твой, ты его поручил. Ура! А как выбирать, какого кидать? Сейчас-сейчас скажу. Заходи. Заходи в управление. И там знаешь, что найди? Да-да-да, в управлении. Смотри, найди, знаешь, какое? Мини-миз, Максимиз и, А нет, нет, нет, сто. Называется, смотри, управление в настройках настройка и... и смотри там найди next pixelmon называется я не понял нет next pixelmon найди такую ну, нашел. И... И... и посмотри на какой у тебя клавиши R какая нажми на нее и представь на тебе Я не знаю что это... а ну пусть будет g нет нет нет g это крафт э, это книжечка крафта да, да. теперь я снова нажми ну, что... Next Pixel будь, будь не G... Нет, G это Нажми меня... лучше этот пиксель этот. А, на, ну, на П ну, нажму. Ну теперь выходи из управления и нажимай П. Да, все работает. Смотри, я сейчас его выкину. Какой он лев? у тебя 29-го. Блин, слушай, я буду. Я буду сейчас. Я буду. Это что за свинья? Я я ее сейчас убью. Блин, капец, у меня покемон большой. Интересно, я смогу ее поймать? Хотя у меня все шесть покемонов. Блин, зачем я бежу Так, тихо-тихо-тихо. А, нет, все, эта свинья сдохла. Мне, кстати, даже, я слышал где-то, что на этой свине можно было кататься. Так, я тут сражаюсь. Кстати, слышь, тут строй чувак какой-то. Тут, слушай, чувак, д... тут два чувака других. Не покемонов, а именно чувака. О, у мне покемон 42-го Лева. Левел 34-й, чувак. Нормально какой? то Да, у тебя еще два. Слышь, тут два чувака. Я сейчас за лавой сбегаю. Я сейчас за лавой хочу сбегать. И убить. Тебе нужен еще второй какой у меня? У меня все запомнили, Я хотел бы удалить какого-нибудь покемона. Я хотел бы петуха удалить. Да, я могу погоди, погоди, Заберять погоди, я отойду. Пища. Слушай, погоди, я сейчас приду, поставлю на паузу. Подожди, подожди. В общем, ну, я, в общем я сейчас пойду. Uh, а, Итак, мы, если честно, с другом подумали, что мы на самом деле дальше снимаем. Оказалось, что я поставил на паузу. Извините, пожалуйста. Ты, так получилось. Ты ты, ты, ты, ты, петух. Да я знаю. Так получилось. Столько, я... У нас столько всего было. в Поисках покемонов. Счастья. Я в зимнем регионе. Слушай, я сейчас захожу, короче. Должен зайти. Продолжить игру. Да, мне пиплупа. Да я не только тип... выполняется вход. Висис, Фэн, Мейд... Да, прям содай покемонов, короче. Надо выбрать теперь покемона. Выбери, пожалуйста, пиплупа. А что? Каша в рот. <свят> да я вот так наживу. Блин, я не хочу этот цинток... Пиплупа. Какой пиплу? Он такой стени. Да я его сто раз видел, то, пиплупа. Чика... Могу... Чикарита, прикинь, чикарита есть. Чикарита. <свят> чикарита, чикарита. А, понял, что Чикарита. А, ч... а, читас. Чита. Я не знаю, Чита. я хочу какого себе нормального. Ашивотка, Шевро. Почему в зеленом вообще нету? Твой? Кого мне выбрать? Тут такой большой выбор. Бульбазавр, Чикарита. Бульбазара? Да, такое есть. Снайви, пиплуп, Мудкуб, Мудкип. Туда, ти... блин. Прикинь, а в зимнем регионе здесь да. ни одного покемона. Чемчер, Деппик. Я не знаю, я хочу Ашивота. Ашивота. Опять этот магнит майон, у меня когда к нему подхожу. Чувак, mm -hmm. я хочу живота. Угу. Ну знаешь, какой милый. Блин, ладно, шевот, я выбираю тебя. О, да, у меня даже. О, я, о, я могу разговаривать тут. О, клво. Everybody, dance now. Поки я с людьми сейчас буду разговаривать с фигня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не видел, чтобы ты сейчас что-то сказал, даже не слышал. Потому что я на спавне. Everybody dance он туда do. no. у меня кстати даже о да я хочу ашивота вызвать какой он прикольный <свят> <свят> он четкий это ашивот кашу в рот кашу в рот тебе ашивот так слушай давай поменяемся я тебе даю ашивота а потом ты я захожу под другим аккаунтом ты мне даешь ашивота ладно ну да почему потому что я сейчас во-первых снимаю стримы и я пока не найду еще одного себе нормального покема. а сколько у тебя их 4. То есть ты хочешь пятого найти? Да, и очень хорошего. Ну, да уж. А мне, я пока побегаю тут. Угу. А, слушай, я сейчас к тебе, так, тебе сейчас тогда запрос отправлю. Ну, я далеко бегаю. Да пофиг. Эм, эм, как там тебя? Мистер Джостас. Ой, я твой... Нет, правильно сказал! наконец -то. Ой, я хочу сейчас разиться с человеком. Тут, чё, тут люди, короче... Я хочу с ними сразиться. Давайте сразиться. У меня есть ошевод. Он тест вам кашу в рот. Ашивот, ашивот. Я не знаю. Куплю Райчу. О, Райчу. Он, знаешь, еще когда... Он говорит так, ошевод. Эй, ты что мои ботинки взял? Что, они быстро бегают? Смотри, смотри, смотри, какой у меня. Смотри. У тебя еще и скин есть. Ой, какой хороший. Шикольный, да? Угу. Слышишь как то А сейчас вот. э, у тебя... Эй, ты что, этот редкий покебол взял? Мне его вообще-то дали за то, что я босса победил. Ты еще и два взял. А тогда тебе один. стой, куда пошел? Слушай, давай я тебе тогда помогу покемона поймать. На, беги. Окей. О, слышишь, тут мудак какой-то. А. Вот я какого-то нашел. Смотри, какой мини Маленький, Погоди, но... дай посмотреть. О, нет, я его точно не поймаю. У меня пятый левел. О, слышь, вот этот есть тренер покемонов. У него левел 7. Короче, я сейчас попробовал убить. Помогай мне. что тебе дает? Я хочу а вот он такой четкий, я хочу себе швота. так Такл. Такл вот, по-моему, переводится как. Как он там переводится? Это, по-моему, этот. Нифига мне снесли! Нет, мой шивот. Он даст тебе кашу в рот! И очень много. Блин, он так прикольно говорит. А ща вот. Да блин, со мной знаешь, кто? Со мной слоупок сражается. Слоупок? Ну знаешь, такая розовая типа Я знаю, но откуда он. Со мной слоупок сражается. А ты скушашь, что-то построили рядом со спамом? Да мне пофиг. Главное, что. Да этот слоупок меня бесит. Мы покинули моего покемона 1 хп. Его меня до сих пор не убил. Лишь бы он не убил моего чего то забирай себе слоупок. Я хочу я слоупок. Это к тому же. Это он, у него уже есть хозяин, я не смогу его забрать. Mm. Да ты слупок? Mm. <св -пок> я не могу. <св -пок> да... <св -пок> да он такие тупые звуки А нет, все, шилот всрал. Mm, печально. Ладно, я на спавне. Так что, поможешь мне? Так иди, я спавню. Там на спавне, кстати, много покемонов есть. Что ты На спавне? Да. И что... Да, там есть чьи-то, не чьи-то. Их томоры. Чьи -то, чьи -то, чьи -то, надо -то, просто -то, ходить много. Ну или немного, надо просто подальше отойти. Вот, вот я уже покемона вижу. Которого один левел. Ну-ка, я в него сейчас кину этот покешар. шар. Интересно, он приручится. Так можно. Надеюсь. Нет, эта тварь вырвалась. Ладно, погнали. Еще, кстати, можно фарбить, точнее, опытную для покемона на водных покемонах. Вон я там. А, так. и перед тобой, ты видишь меня? Да. Вон тут сколько этих водных покемонов, сейчас я там буду. Их. Кто такой Вулпикс? Это, короче, водный покемончик. А, вот я его и тогда приручить. Да? Так, где тут Они, кстати, особо даже не бьют. Из них можно, кстати, рыбку выбить. Аша вот. Каша вот. Ну-ка, они меня не бьют. Я рыбу нашу. Ага. Капец, не в реале не бьют. О, у меня вот шестой левел. Клево. О, вот эрган, новый прием. Ой, нифига меня! Голден, какие-то рыбы. У меня, новые при... У меня новый приемчик есть. Называется Вотерган. А тут рыбы всяких дофига. На них можно... Ой, моего покемончик убьют, они все-таки могут пинать. Ах, вы твари. Я его суб... Моя шивот даст тебе каша Я... Мне прям хочется так говорить. А, еще вот Каша вот? А, что, покемон всрал мой? Печаль, густь. Ой, сколько ты там снимаешь? Знаю, да, я кидаю в какого-то орла своего этого покемона, он не хуй. <связывается> у меня покемончик сейчас седьмой левел, он на два уровня прокачался. Так ч, помо... Давай сейчас быстренько это сделаем, как бы. Я тебе передам чего а ты потом мне чего да. да. я не понимаю, почему мой не кидается. Перезайти на. На сервер, сервер перезайти. Ещ и зубы болят. Ух ты, слушай. Блин, я такого. Я нашел леди У меня вообще пиксельмон в сервер не работает, а вот тебе работает. Я нашел леди Анна. Ой, я ратата нашел. Ратата, ратата. Я есть яйцеклетку тимоничку. Десятый, ой, одиннадцатый левел. Ну давай попробую у тебя, грох. Вот, вот Да нифига, вот орган ему. Давай, давай сильнее его. Давай, вот орган, вот орган, вот орган. И аж вот, аж вот. Нет, срал. Да тут какой-то мудак пришел, мне бой прервал. Али сто девяносто восемь. Товар, тупая. Доберись да до своего кусок говна. У моего покемон, где кусок говна? Слушай, так, что у тебя? Ты где сейчас? Да я не знаю, я сейчас баруш. Борюсь. борюсь почти что. Борюсь все. Правильно. Ну, потому что ты меня запутал, пока что-то говоришь, что. Нифига себе! Ты тебя с раза вынесли. Я кого-то снял за две тысячи XP. А, ну значит, просто... это, ты Знаешь, кто был? Трапнич. А. Ну блин, помоги мне, пожалуйста, я хочу о то передать. Ну что? Мне делать нечего, мне и так комплагает. Нафиг, снимал Сначала было надо было... Кстати, ты это сделал интру или не было времени? Mm -mm, не было сегодня уже. жалко А интра будет прикольно, я? Блин, что зубы так болят два. Ага, мы серы снимаем. Какие зубы? Зубы подождут. Да, зубы почти оторвались. Слушай, а что это такое? Здесь какой-то клинк, знаешь, как будто две шестеренки. А, да, я такой знаю, прикольный. Слушай, телепогни меня, я хочу себе покемона поймать. Кто это? Мунклак мун какой-то. Ну, телепогни ты меня. Да блин, давай, посмотри сейчас. Ну, какой-то мунклак. Про лева. Так где? Вот где? Мой покемон. <связь> а, нет, все, я... у меня покемончик сдох. <связь> так поможешь мне с репликатор? Это, это да. Я пойду Ох ты, мой бог! Что? Я такого покемона нашел. Тридцать девятого Леона называется Бульдор. Бульдор. Бульдозавр? Бульдор. Бульдог. Бульдог. Ладно, я захожу по своим старым. Нет, это надоело. Ты не хочешь помочь даже. У меня комба так лагает. Так, трудно что ли поменяться? Интересно, в джунгле там есть. А-а. <гас> Фу, показалось, я думал, это пикачу. А ты хочешь Пикачу себе? Да. Ну понятно. Я бы мог тебе. А он мощный, да? Ну да, но я им не пользуюсь, потому что у меня есть 40. Ну я О, пользуюсь. А дай мне пикачу, когда... Зачем? Я им пользуюсь только, когда у моего покемона мало жизней. Откуда он тебя вообще взял? Я не знаю, я его просто по поймал. Он мой, кстати, первый покемон, который я смог поймать. Фу. Может, он ловится? Он ловится. Я тоже хочу. <смех> так он у меня вырастет огромным. Я себе сейчас музыку включу. Ты у меня слышишь музыку? Сейчас нет. А если так? Нет. Я себе музыку включил Где? Почему у меня покемоны пропали сзади? Та-та-да. тянь тырлянь ля ля я на сервер захожу. Как не надо, Ой, все, я зашел Ой, вой, вой, вой, вой, меня подлокануло жестко. Сейчас летающий покемон. Погнали! I'm fly. А что если бросить деньги к покемону и уйти от него? Ничего, не изменится. О, знаешь, что я нашел? Я нашел сандал. Почему у меня слева пропала табличка, где мои пикемоны? Кстати, у меня тоже пропадала. Но я все решала. Как? Я либо перезаходил, там, не знаю, либо на кнопки нажимал. Нажми на кнопку.